вид на природу, ну, вот что это за канал? Канал идет из озера из Лепая озера, да. и куда он в у нас моря. входит? В сторону моря. и напротив повернись, там находится форты. Видишь? Да. И когда эти форты были построены? Это было в начале прошлого начала прошлого века. Это цари еще там строили и ждали, когда будут они бомбить отсюда немецких кораблей. Но так а ни одного выстрела не вышло. Осталось только вот бетонные такие... сооружения. сооружения. Но они такие толстые там стены. Вот не говори, там, там, там такая толщина и такая крепость цемента, что, что наши... Этим самым строительством. Это при первые, для первой мировой войны? Первой мировой, да. И там... тогда царь Николай <как> был первый, да? Второй. Второй Николай. Николай второй тогда был, да. Да. И так же, да здесь... Тогда же с немцами там воевали. А немцев здесь не было? Они сюда не пришли? Ну, ну какие-то. Вот. Тут как бы так. Это часть, это, это южная, а южная вот, часть, а северная направо, часть права, вот там кладбище, да, ну, да, да, ухоженное, ну, каштаны растут, ну, похо похороненные летчики, это, которые защищали лепые во Второй да, мировой войне. Да. Всегда там цветы. Летчики, там занятчики эти, и ну, обороны. И, ну, я там много. это в конце, войны. в конце войны. А то, а то есть Боевали еще и другие. За рубежи Лепы другие, другие были занятчики и это были, которые, которые защищали лепые, когда наступали, наступали на них. Ну, в общем, воевали, как положено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 от... Откуда? Ну куда откуда? Ну от Москвы он точно не идет. Точно не идет. Через наше воздушное пространство можно пролезть. А через Баларуси ни хрена не получается никак. Все, закрыто. Говорят, то, что говорят руководителем белорусским трава. Нет, ну их там трава понятно, у, него, у них где-то растет, где, где, где они проходят yeah. О, ну, красиво. а так, сколько yeah. ты ты же возмущался, когда-то Тут был крест, накрестный те самые следы, так, так сказать, от, от, от пассажирских этих. Сейчас много наездников. летает самолетов. Ну да. Практически очень редко. Видишь, там ну, один располз. Пос, посмотри, это не облако натуральное, а это просто расплющенный Света, значит, след. Mm. Ну, очень красивее идет. Вот этот. Ну, высоко, он страшен, там где-то десять. Пандемия натворила дело. Люди сидят, а, видишь, там стране. дальше, там два следа идут, где-то где там шпарит куда-то, в Литву, в Литву, это, это, это из Литвы, ну, это из Риги, наверное, да? Рига, из Риги, в Альбеду или, это нет, в Балангу или, или там. Это же. Ладно, мы сядем, Освечиться. присядем, немножко отдохнем. Да. Привет, друзья!